Здравствуйте дорогие друзья, с вами Лидия Лучевская и я рада приветствовать вас на своем канале Молодость и Красота В данном видео о лица и метод безоперационной поддержки вы увидите яркую демонстрацию действия омолаживающей сыворотки на кожу лица Что же происходит? А происходит удивительная вещь В частности, используя эту омолаживающую сыворотку вы за короткий срок избавляетесь от морщин ваше лицо расправляется и молодеет Потрясающих результатов сейчас достигла наука, занимающаяся долголетием. И на сегодня она предлагает необычные доступные средства для обычных людей, которые продлевают нашу молодость, продлевают нашу жизнь, продлевают красоту нашего лица, рук и не только. Итак, смотрим. Понравились результаты? Тогда не медлите. Нажимайте на кнопочку «Заказать» и вы не пожалеете. По всем вопросам вы можете обратиться ко мне в Skype. Мой Skype – GoldLuch. Я буду рада общению с вами. Всего доброго!